Так, да, всем привет. А, давайте протестируем, как меня видно, как меня слышно. Пока я сделаю небольшую рассылочку по нашим ребятам, кто подписан на уведомление, суточная доза удивительного. Всем привет-привет. Петр привет. не то немножко. Угу. Так. так отлично так марина привет вижу тебя вижу твои комментарии десяточка Всем, ребят привет как настроение вечернее? как делишки ребят ребятишки как делишки рассказывайте. Так, Ольга, привет. Привет, Ольга. Норм слышно и видно, норм. А почему нехорошо? Добрый вечер. Почему не хорошо? Что сделать, чтобы мне было, чтобы вам было отлично видно и слышно? Так, ребят, на связи Виктор Бондалетов, кто, кто меня не знает, является основателем клуба Сытых Сетевиков и автором э, книги "Формула привлекательства маркетинга". И добро пожаловать в суточную дозу удивительного, которая существует для того, чтобы мотивировать, вдохновлять и давать ценность вам ежедневно на протяжении 15 20, ну максимум 30 минут на протяжении всей недели, с понедельника по пятницу мы проводим данную рубрику для того, чтобы вы, так сказать, взяли на зуб что мы не просто создаем а, какие-то платные ресурсы и обучаем, но мы и бесплатно готовы вам отдавать кучу ценностей. Поэтому если вы цените а, то, что а, мы для вас делаем, ставьте лайк обязательно, будьте активны в комментариях, а, делитесь к себе на стену, чтобы не потерять, чтобы пересмотреть, потому что сегодня очень и очень интересная тема. Сегодня мы поговорим о проспектинге в социальных сетях, и я вам дам 8 советов чтобы э, преуспеть в сетевом маркетинге если вам нравятся э, мои рекомендации советы делитесь обязательно на стены, чтобы э, вы таким образом сразу же делились и со своей аудиторией и работали на свою аудиторию а, так э, здорово напишите репост тот кто сделал репост э, поцелуй вас в и приеду к вам если пригласите поцелую обниму а, но Переходим, переходим к нашей теме. Кстати, если, а, если по какой-либо причине вы не подписаны на уведомления, вам действительно очень важно быть в прямом эфире, задавать мне вопросы и быть в тренде, так сказать, быть первым а, освещенным а, на мои все новые уникальные темы. Скоро я буду, начну приглашать экспертов а, на разные тематики. Обязательно подпишитесь на уведомления внизу, либо вверху в посте и также в поскринке подписывайтесь на нашу движуху которая уже стартует в понедельник будет очень горячо в предвкушении в открытии клуба сытых сетевиков благодаря которому вы насколько бы вы безнадежны не были ну как бы это грубо не звучало но вы станете сытым сетевиком потому что мы там для вас подготавливаем такие инструменты которые наверное не придумали еще в снг и на западном рынке для того чтобы вас всячески стимулировать как морковка спереди так и морковкой сзади. Так, ребят. Э, итак, погнали. Э, погнали. Многие вообще предприниматели сетевого маркетинга не получают результатов. Не получают результатов в сетевом бизнесе а, по разнейшим абсолютно причинам. Виктория, привет. А, не получают, а, приходят... А, Пытаются что-то, пыкаются, мыкаются, дергаются, фу, конвульсии какие-то издают, звуки, звуки какие-то издают, но никак не получается строить, э, так сказать, не, не получается как-то строить этот бизнес. И я вам сейчас порекомендую 8 советов, да, то есть 8 рекомендаций, применив которые вы сразу же почувствуете совершенно другой импульс в своем бизнесе. Привет, Лидия! Итак, ребят. Мало сегодня писать посты. Мало сегодня писать посты, мало сегодня давать ценность, мало сегодня давать интригу и писать продающие посты. Сегодня очень важно использовать истории. И сегодня сторизы, да, то есть по-другому, это не просто писать истории, да, то есть это сториз. Это когда вы берете и на телефон делаете 15-минутные ролики в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, везде, где есть такая возможность. Привет, Оксана! А, и таким вот образом, а, въезжая в этот тренд, вы очень сильно круто и очень близко начинаете коммуницировать со своей аудиторией. Благодаря сторизам, благодаря вот этой вот краткости, которая владеет талантом сестра, вы можете делать просто чудеса. Это интриговать по продукту, продавать даже продукт, интриговать бизнесом, продавать бизнес, продавать себя как личность. И, а я что, минут сказал? 15 секунд. Да, и многие мои партнеры продавали даже э, одни из самых дорогих продуктов в моей бывшей сетевой компании который стоит недешево благодаря просто э, сторисам они продавали продукт на свое окружение и это очень круто на самом деле где продукт стоит там две-три тысячи рублей а, вот и важно это использовать это привет елена Важ... важно использовать сторизы. это будет сначала дискомфортно это будет некомфортно это будет нужно привыкать к этому, но не используя сторизы, вы замедляете очень сильно темпы своего роста. Сегодня я на своем уровне как-то могу избегать этого момента, потому что у меня есть такие ресурсы, как деньги и большой трафик, который да, то есть, которые я могу гнать, гнать, гнать, продавать, взаимодействовать, коммуницировать, и это компенсировать, но если у вас сегодня, вот вы новичок, либо вы старичок, но у вас нет ресурсов, которые вы могли бы влиять на тысячи а, аудиторий ежемесячно вы должны связывать вас а, с вашей существующей уже аудиторией, которая будут у вас покупать а, и м, приходить к вам в бизнес. Потому что люди а, приходят в бизнес и покупают только у тех, кого любят кому доверяют и кого знают. И через сторисы вы настоящие, и люди любят сегодня настоящность. Уже все устали от этой, этого фальша, от этих блестящих штучек, которые просто-напросто уже не работают. А Второй момент, над которым вы должны работать, это овладением мастерства общения. Когда вы учитесь общаться с аудиторией, вы а, также максимально сразу же овладеваете мастерством убеждений я. То есть если а, кто встречался с такими экспертами, кто вот общался, возможно, по скайпу, вы чувствовали, что вот как будто вот какая-то позиция, да, то есть вот какая-то харизма, либо а, интонация, поведение человека, если вот вы чуть-чуть дадите слабину, и он прогнет вас под себя. Вот есть люди такие вот сильные, с позицией, которые очень легко могут убеждать. Но убеждение — это мастерство общения, чтобы вы понимали. А мастерство общения приходит только с опытом. То есть это, с этим не рождаются. Этому только учатся на опыте. То есть если вы сегодня пришли и прячетесь за клавиатурой, и не общаетесь со своими потенциальными партнерами со своими потенциальными кандидатами и клиентами вы не развиваете навыки общения и не развиваете навыки убеждения и таким образом вы очень а, сильно отстаете от своих конкурентов от своих коллег потому что в принципе сетевой маркетинг это бизнес общение и если вы не будете этим заниматься вы бизнес в априори можете не построить вообще общее слова и если вы, сегодня пишете, если вы сегодня пишете, так сказать, посты и у вас очень мало э, взаимодействий с этими постами, лайков мало, комментариев, напишите «у меня мало» в комментариях, если у вас мало, и хотелось бы больше, либо же просто напишите «хотелось бы больше», вам необходимо самому начинать взаимодействовать со своей аудиторией. И если вы хотите, чтобы ваша аудитория взаимодействовала с вами, вам необходимо начинать взаимодействовать со своей аудиторией, лайкать истории отвечать на истории лайкать посты комментировать посты это очень важно во первых для алгоритма социальных сетей потому что алгоритмы социальных сетей сегодня любят социальных людей которые общаются и таким образом подключается обычная психология влияния когда вы даете ценность наперед человек который которые вы пролайкали, прокомментировали, которые проявили связь любым способом, через истории, через комментарии, через лайки. Человек возвращается к вам и начинает следить за вами, в знак благодарности. Это просто как триггер, это работает как триггер. Это не потому что... Какая-то магия либо волшебство нет, это психологический триггер Вы по взаимодействовали, по коммуницировали с человеком в его записях, в его постах, человек приходит к вам и начинает коммуницировать с вашими постами, тем самым продвигая ваши публикации все больше, шире и глубже в социальных сетях, тем самым увеличивая охваты вашей аудитории. Потому что, если ваш друг начинает, ваш друг в социальных сетях начинает коммуницировать с вашими постами, его друзья начинают видеть ваши посты это очень очень важно не ждите моря погоды если вы пишете просто замечательные посты но не коммуницируйте с другими постами чудо не произойдет люди мало будут видеть ваши посты как бы вы копирайтингом каким бы ни владели все это без толку если вы сами не делаете шаг вперед и это тоже мастерство коммуникации да то есть вы максимально подключаете все каналы да, то есть, Которую вы можете коммуницировать с вашей аудиторией в 21 веке Комментарии, лайки И это будет повод написать человеку С ним пообщаться, в личку перейти И далее порекомендовать свой продукт или услугу И вот когда многие люди выстраивают мосты, коммуникации, рапорты, утепляются, утепляются, и тут происходит стопор. Боже, а как же вот за этим всем, вот, всем, всем при общем а, мании дру, дружелюбности перейти к тому, как бы человеку предложить свой продукт либо услугу. Ну, кого вот такой вот стопор возникает, поставьте восклицательные знаки, то есть вы общаетесь, утепляетесь, а вот как дело доходит до предложения, вас, знаете, как будто табуретку с под ног сшибают и вы сразу же теряетесь и не знаете как быть в этом моменте и как же предложить зайти ли в вашу группу если вы занимаетесь доп, э, по доп системе либо же посмотреть ваше видео э, либо же э, пройти какой-нибудь тест либо же пройти какой-нибудь опрос либо посмотреть какую-то информацию, перейти, перейти на сайт. Так вот вам один огромный вопрос. Вы не занимаетесь благотворительностью, и вы бизнес строите для того, чтобы быть сытыми. И быть сытыми не только сами, но и ваши родные, близкие, ваши дети в первую очередь. Так вот, вопрос в следующем. Вам нужно просто спросить. Вам нужно просто спросить, открыт ли человек к беседе, да, то есть открыт ли человек к вашему продукту, либо к теме вашего продукта, либо услугу, либо по бизнесу. И будьте прямолинейными, потому что сегодня... Я думаю, вы заметили, что очень много людей скользят, пытаются быть такими милыми. Вы чувствуете, что человек либо листит, либо же как-то вот он специально делает что-то для того, чтобы вот... Вот прям хочется вопрос задать. Слушай, ты что-то хочешь мне предложить? Правда? У кого так было? Поставьте пятерочки. То есть вот часто такое бывает, человек, как скользкий продавец, хочет так вот, знаете, подскользнуть, и как зми такой, укуси мое яблоко раздора я с тобой общаюсь потому что вот uh, ну, то есть он это прям прямо не говорит он всеми вот этими своими действиями показывает что он uh, вам мстит, вас за вами ухаживает как-то вопросы задает ради того чтобы что-то предложить так вот ребят, uh, когда вы начинаете коммуницировать вы начинаете лайкать вы комментировать начинаете других uh, люди uh, ваше окружение которые вы лайкайте комментируйте переходит лайкает вас комментирует uh, и так далее и здесь самое Просто перейти в личный диалог. И а, вы прямо говорите: Эй, там привет, Лена. Слушай, я тебе пишу по двум а, причинам. Слушай, мы тут друг друга лайком комментируем так здорово. Это первая причина, вторая причина, мы с тобой давно в принципе не общались. Расскажи, как ты, да, то есть, как у тебя дела? И третья причина ой, очень важная причина. Слушай, у меня есть закрытая очень крутая группа по здоровью и красоте. И я подумал, что тебе это могло бы быть интересно. Если тебе интересно, я тебе скину ссылочку, если нет ничего страшного. Ребят, это прозвучало, так, как будто мне очень сложно это сделать. И это прозвучало, как будто я такой, охереть, какой цыган, да, то есть, и хочу что-то втюхать. Вот, ребят, вот расскажите мне, пожалуйста, либо это вышло у меня очень легко и непринужденно. Вот ответьте мне, пожалуйста, да, то есть... Как, как это вот звучало, когда я вам вот сейчас это рассказал. И там группу можно заменить там видео, либо сайтом, либо каким-то источником, либо еще чем-либо. И вот все. То есть ваша задача как профессионала сетевого маркетинга правильно закоммуницировать с человеком. И важно, вам не платят за рекламу. Ребят, вам сетевая компания не платит за рекламу. Вам сетевая компания платит за товарооборот. Понимаете? ребят, это платит за товарооборот. И вам необходимо, да, то есть выявить, как намного больше вашей целевой аудитории открыто к вашему продукту либо к вашей услуге и предоставить им информацию и потом закрыть сделку тоже легко непринужденно закрывая задавая правильные вопросы, потому что мастерство коммуникации, да, то есть это вообще еще и убеждение, это ваша позиция, во-первых, когда вы уверены в своем продукте и в вашем бизнесе, и вот мы подходим к следующему а, пункту, да, то есть к, к следующему а, совету, у вас в руках печенька. Ребят, вот вы когда в садик ходили, либо в школу, когда у вас было то, что не было у других, как вы себя чувствовали? Вы чувствовали себя ущербными? Либо то, что вы какой-то очень плохой либо плохая и вот, например, у вас есть печенье, которого нету у других, либо у вас вообще в принципе есть печенье, а у других нету печенье в вашем классе. Как вы чувствуете? Вы себя чувствуете королем мира, да, то есть и вы выбираете, с кем поделиться печенькой и с кем не поделиться. Так вот, ребят, сетевой маркетинг – это дар, это возможность, это подарок, который вы решаете. Поделиться с человеком, либо не поделиться. И вы ни в коем случае не должны унижаться. Слушай, возьми мою печеньку, скушай, но ну она такая вкусненькая. Да? И поэтому, ребят, у вас должна быть позиция, да? то есть вот этот стержень уверенности в то, чем вы занимаетесь, сетевой маркетинг и ваш продукт, ваша бизнес-возможность, и у вас в руках печенька. У вас в руках печенька, и вы даете эту печеньку на вкус, да, то есть вот вы даете информацию по бизнесу, приглашаете в свою закрытую группу, либо даете какое-то видео, даете своего чат-бота, который ну, как за инструмент выступает, например, вот я команде там, сделал аналитический тест, там еще, еще подготавливаются определенные боты, либо группы закрытые по системе DOP, где дается информация по бизнесу, либо по продукту. И таким образом человек пробует на зубик, печенюшечку, смотрит информацию изучает ему потом спрашиваются обычные правильно закрывающие вопросы которые вы руководите в принципе всей, всей беседой слушай по, по десяти системе либо даже даже не это что тебе понравилось больше всего да, то есть вот самый первый важный вопрос что тебе понравилось больше всего что тебе понравилось во вкусе этой печеньки больше всего? Расскажи мне, пожалуйста. Вы же не спрашиваете, слушай, а тебе печенька понравилась? Вы понимаете, печенька вкусная. И Вы вообще, любой адекватный, разумный человек, вы же не спросите, слушай, а тебе понравилась вообще печенька? Нет, вы что, блин? Правда печенька вкусная? Что тебе понравилось больше всего? Ш -ш какой вкус тебе понравился больше всего? А, а что тебе конкретно в печеньке понравилось? Расскажи мне, пожалуйста. Да, то есть, и вот если от 1 до 10, оцени мне, пожалуйста, 1, это когда ты хотел бы просто кушать печеньки, да, то есть тебе просто, ты хотел бы быть клиентом и получать скидочку на этот продукт. Либо 10, это когда ты хотел бы заработать себе состояние благодаря этой печеньке, потому что ты Попробовал, да, что она вкусная, что она может решить. Также так сказать, выгод, ну, принести выгоды и радость другому человеку, и ты можешь на этом зарабатывать. Но по, по шкале от 1 до 10, где ты находишься? Да, то есть, и таким образом вы со стороны позиции, правильной позиции задаете правильные вопросы, и вообще разговариваете с человеком в правильном тоне, когда вы все узнаете во мгновение, и на это нужно сутки. Да, то есть, и вот так вот каждый, каждый день вы можете общаться с несколькими людьми и продавать и рекрутировать свой продукт. Ну, главное, с целевой аудитории. Тут стрелять с пушки по воробьям, бесполезно предлагать всеми и вся лучше же сразу же выце выцепить и понимать кто ваша целевая аудитория вот, дальше, ребят, полезно, ребят, от 1 до 10 цените, насколько полезна та информация, которую вы сейчас получаете от меня, ставьте лайки, если вы до сих пор не поставили, делитесь к себе на стену, чтобы пересмотреть и обучать свою команду, я наде... я уверен, что это очень важно для вашей команды, потому что если вы пока не имеете того видения, которое имею я, вы можете мои ресурсы использовать, мои инструменты, которые вот я сейчас вам даю, использовать для того, чтобы обучать свою команду. И воспитывать в них вот эту уверенность. Делите их к себе на стену, чтобы это, так сказать, повлияло и на их тоже. Подписывайтесь на уведомления, подписывайтесь в движух, если вы этого до сих пор не сделали. Поэтому, ребят, поехали дальше. Помогайте преуспевать вашей команде. Помогайте преуспевать вашей команде те, кто приходит к вам в бизнес. Давайте им максимально готовые инструменты. То есть не пытайтесь, понимаете, стоп. 100... И если вот взять 100% тех людей, которые будут приходить к вам в бизнес, всего лишь 20, 15-20% будут от них лидеры. Да? То есть 15-20%, которым не нужно ничего. Они сами создадут свою экосистему, они сами создадут, будут двигаться самостоятельными. Но 80% людей, не будут такими, знаете, как слепые котенки. Проведите их, покажите, как регистрировать, как самому регистрироваться, как клиента своего регистрировать, куда нажать, как нажать. Подготовьте для них инструменты, видео, там доп. доп систему, там группы закрытые. Да? То есть облегчите максимально э, работу ваших людей. А, то, что сработало для вас, подготовьте для них скрипты, возможно, техники. А, то есть подготовьте максимально те ресурсы, которые облегчат их работу. Это не значит, что за них нужно решать. Да? То есть это не значит, что как-то нужно за них рекрутировать либо за них продавать но вы должны максимально облегчить работу своим дистрибьютором если у вас уже есть наработанные какие-то а, тактики либо техники и а, а, когда вы рекрутируете человека да то есть опять же проявляйте позицию и вы показываете что благодаря тому что у вас есть человеку будет просто делать бизнес только при нескольких условиях то есть вы ему поможете вы возьмете его за руку вы его смотивируете вы пока вы вот эти вот семена, его успеха, вы вот, когда его даже мотивируете, вы уже ему помогаете, что семена ему засеиваете правильно, которая, в правильную почву, которые прорастут рано или поздно, если вы под, продолжите поддерживать своего э, человека. Но вы сразу же должны с позиции тоже выставить определенные условия. Готов ли ты быть обучаемым, готов ли ты работать со своим списком знакомым. Ты можешь, конечно, работать со своих, с холодным рынком, но есть и список знакомых, который тебе быстро даст результат. Это не обязательно звонить там и так далее. Сегодня со списком знакомых можно легко работать через социальные сети, очень интересно и грамотно. Это приглашать человека в группу, смотреть материал каждый день, создавать трехсторонние чаты либо звонки для того, чтобы я тебе помогал делать встречи. Да, нужно будет поработать, но я тебе готов в этом помочь. Показать человеку раз, два, три, четыре, пять, что человеку необходимо делать для того, чтобы у человека получался результат. Обычно несколько действий, которые приводят к результату, которые приносят деньги. Вот, поэтому помогайте человеку преуспеть. Очень важно. Это вот совет на миллион, наверное. И следующий момент. Будьте организованы. Используйте а, разные вещи, которые у вас могут быть. Это могут быть блокноты, это могут быть разные CRM-системы. Я, например, для своей команды разрабатывал определенный трекер в Trello. Да, то есть есть такая CRM-системка, ее можете использовать бесплатно и создавать в ней определенные шаблоны планировщиков для своей команды. А, вот, и поэтому вот есть Trello, да, например, а, как бы, а, планировщики, CRM-ки, какие-то а, напоминалки. Да, то есть, то есть у вас должен быть органайзер. Вы пообщались с человеком, вы дали человеку видео посмотреть, вы человека в группу запустили, вы человеку скинули информацию по сайту, у вас должно быть все организовано, запланировано, и вы все, можете проследить, что, например, с человеком нужно связаться через 24 часа. Не должно у вас быть, как у предпринимателя, что вы кинули человеку информацию, забыли о нем на месяц, на неделю, на два, на три дня. Такого нельзя, чтобы было. Вы сразу потеряете человека и не научите свою команду правильно и организованно работать. Да, то есть вы должны быть организованы. Ведите либо планировщик в виде журнала, ежедневника, либо э, используйте бесплатную crm системы, ну, такая, например, например как Trell где очень легко и просто бесплатно вы можете ставить кто с кем вы поработали когда написать что написать и многое-многое другое используйте планировщики будьте организованы следующий ребят седьмой совет предпоследний совет планируйте свой успех ребят знаете Почему-то, когда мы ходим на работу, у нас все запланировано. Нам 8 часов нужно быть на работе, мы 8 часов работаем, 40 часов в неделю мы работаем, но как приходит время к бизнесу, мы делаем, когда нам захочется. Голова не болит, мы работаем. Голова болит, мы переносим его на следующий день. Настроение есть, мы работаем. Настроения нет, мы не работаем. Мы не планируем свой успех, но успех можно запланировать, ребят. Поэтому у вас каждый день должен быть час времени, как штык, где вы говорите своим родным и близким не нужно уделять 10 часов сетевому маркетингу, не нужно уделять 5 часов сетевому маркетингу, уделите один час в день, каждый день один час в неделю когда вы всех выгоняете из комнаты закрываете на замок, выключаете все мобильные телефоны, все оповещения выключаете перестаете парсить вот эти социальные сети новости, где кого лайкать ой, дом 2, ой а ой, развод, ой, катастрофа ой, негра придушили, ой, а Тут, блин, выбрали Лукашенко, ой, господи, и сели, называется, поработать, сидите уже три часа в социальных сетях, с чувством выполненного долга пойду поем, но ничего не сделали для того, чтобы сделать активности, которые приводят приводят приносят деньги, час времени. Кроме того чтобы заниматься проспектингом пойти написать сообщение узнать открыт человек либо закрыт отправить человеку информацию в группу либо видео либо чат бота а, скинуть информацию потом пообщаться с, с людьми которые уже изучили информацию задать закрывающие вопросы добавить а, в трехсторонний чат либо саму закрыть провести консультацию вот именно эти действия привносят к результату либо привести эфир в котором вы потом делаете прям мой призыв к действию чтобы человек там лайкнул написал сообщение вам в личку поинтересовался вашим продуктом либо бизнесом вот эти действия приносят к результату один час времени в день ребята включайтесь всех выгоняйте и все на этом вас никто никогда не будет обижаться ни ваши родные ни близкие вы всего лишь один час времени будете заниматься бизнесом и если вы будете заниматься один час времени бизнесом они а просто имитации бурной деятельности у вас всегда будет получаться из месяца в месяц, будет получаться этот бизнес. И когда вы будете требовать это от своих партнеров, вы увидите, как в течение полугода вы сделаете карьеру в своей сетевой компании. Кому это зашло? Кому то зашло и хоть как-то кто у кого мурашки по коже пошли, поставьте семерочки. Кого-то хоть как-то встряхнули мои слова, чтобы пойти поработать. Надо пойти поработать, бандалет сказал, нужно пойти поработать. Вот, ставьте лайки, если вам понравилось. Вот, и последнее, ребят, последнее, последний мой совет. Запомните, ребят, если вам говорят нет, No big deal, как американцы говорят. No big deal, ничего страшного. Нет, у вас печенька в руках. Не захотел печеньку, мне больше будет. Я поделюсь тем, кому печенька нужна. Здорово, супер, пока, ничего, не прощаемся. Возможно, сейчас у тебя, ну, сейчас, возможно, тебе не надо эта печенька. Возможно, ты сытый, ты здоровый, ты наетый. Тебе сейчас все устраивает, но придет время, когда коронавирус, второй поток придет, когда тебя уволят с работы когда от тебя уйдет жена либо муж когда у тебя нужно будет дополнительный доход когда у тебя какое-то сотрясение придет я буду рядом и вот такая ваша позиция нужна. вы не должны ссориться вы не должны портить отношения тем кто вам говорит нет когда вам говорят нет No big deal, ничего страшного, это пока не для тебя. Но придет время, если вы продолжите с человеком общаться, выстраивать с ним коммуникацию и периодически его поддерживать, лайкать, комментировать, списываться, делиться результатами, предлагать, возможно, прийти на какой-нибудь продуктовый мастер-класс, возможно, поделиться своими результатами, результатами своих партнеров, просто порадоваться за его жизнь и так далее, поздравить его с днем рождения, придет момент, когда у него придет то время, когда ему нужна будет ваша поддержка и ваше предложение, ваш продукт. Поэтому, ребят, с вами был Виктор бандалет ставьте лайки, делитесь к себе на стену, чтобы пересмотреть, чтобы оперировать данными фактами, помочь своим партнерам действовать правильно. Регистрируйтесь на мою предстоящую движуху, на уведомления, также подписывайтесь на выходах новой суточной дозе, удивительно, давайте две минутки, я подвечаю на ваши вопросы и будем с вами расходиться задавайте вопросы Ребят, одна минута. Спасибо всем, кто был. Спасибо за вашу поддержку, ребят. Но очень важна ваша поддержка будет распространение этого материала. Мы за лучший сетевой маркетинг, мы за лучший этический сетевой бизнес. Поэтому делитесь у себя на стенах обязательно данной информацией. Что нужно успеть сделать за час, что успеешь. Главное делать, а не просто пытаться что-то делать. Опять же, под, под каждую систему все заточено. То есть представь, что у тебя час времени. Если в классике жанра, да, то есть в жанра, если вернуться еще на несколько, там сколько, 6-7 лет тому назад, когда я проводил встречи за час времени, я мог провести одну встречу в кафе, да, то есть это это была моя моя активность, которая приводила к результату. Сегодня же за этот час времени я могу пообщаться как минимум с пятью людьми предложить им посмотреть информацию по бизнесу либо по продукту, сбросить им информацию. И завтра я с ними свяжусь и спрошу их мнение. И исходя из их мнения, я начну закрывать сделку, либо продолжать отвечать на возражения, которые по итогу все равно придут либо к закрытию сделки, либо а, к выстраиванию в дальнейшем отношения. А, пусть будет три раза по часу. Да, хоть целый день. Ребят, чем больше вы работаете, тем больше вы быстрее придете к результату. Вот есть, например, очень прикольный, я сейчас пишу для своей команды определенный ну, обучающий курс для нашей сетевой компании. Такой вот вводный курс. Есть очень прикольное такое планирование, да, то есть где прям вот я расписал, да, то есть вот, например, план работы на неполный день, когда доход от 1 до 6 тысяч долларов в год. Да, то есть, ну, вы сами можете посчитать, там, от 100, ну, где-то 80-500 долларов в месяц. Да. Это приглашение в клуб потребителей продукции от 5 до 10 человек в месяц. Это подключение в бизнес-программу дистрибьюторов от 2 до 5 новых дистрибьюторов ежемесячно. Необходимое время 1-2 часа ежедневно действия. Рассказывать о продуктах 2-5 собеседникам ежедневно, говорить о бизнес-возможностях с двумя-тремя собеседниками ежедневно. Да? То есть, и также есть план работы на выход от 3 до 30 тысяч долларов в год и до 100 и, и более тысяч долларов в год. Какие, например, действия необходимо сделать предположительные, так сказать, действия активности, которые необходимо сделать. Поэтому. Чем больше вы уделяете время и можете уделить активности людям, тем больше результаты вы получите. Так, ребят, ну что, всем спасибо, что приходите на мои прямые эфиры. Всем хорошей недели, всем хорошего вечера. Всем пока-пока.